о финансовых пирамидах что это такое вообще определение да чтобы вы понимали о сетевом бизнесе о хайпах и о матрицах а, поговорим о том что каждое явление с ну чем оно является вообще да что это все такое чтобы вы умели отличать их между собой и друзья мои Многие путают финансовую пирамиду, допустим, с сетевым бизнесом. Посмотрев это видео, у вас будет полное представление, что такое финансовая пирамида, что такое сетевой бизнес, что такое матрицы, что такое хайпы. Вы поймете, лохотрон ли это или нет, или на этом можно зарабатывать миллионы. Сперва нужно обратиться к определению, что такое финансовая пирамида. Идем в Википедию. Финансовая пирамида. Финансовая пирамида. Также инвестиционная пирамида – это система обеспечения дохода членам структуры за счет постоянного привлечения денежных средств новых участников. Доход первым участникам пирамиды выплачивается за счет средств последующих. Вот это основное определение пирамиды. В большинстве случаев истинный источник получения дохода скрывается, вместо него декларируется вымышленным или малозначным. Именно подмена и сокрытие информации являются мошенничеством. Вы можете самостоятельно зайти на Википедию, прочитать а, также всю информацию, которая здесь написана, и а, всю историю о пирамидах, это очень важная информация, я сейчас ее здесь озвучивать не буду. Самое главное, чтобы вы понимали определение, что это система обеспечения дохода членам структуры за счет постоянного привлечения денежных средств новых участников. Вот это вот самое главное определение финансовой пирамиды. Чтобы полностью погрузиться в тему и докопаться до истины, следует смотреть немножко шире. Почему финансовая именно пирамида, а не круг или там, финансовый квадрат? А, пирамида – это природный элемент. Из всех геометрических фигур – это самая устойчивая фигура. Объемная пирамида при правильном расположении в пространстве обладает чудодейственными свойствами оздоровления и сохранения. Не зря фараонов хранили именно пирамидах. Копаем дальше. Семья. Представьте, это тоже пирамида. Сейчас на экране изображено семейное или родовое древо. Сложно поспорить, что оно не похоже на пирамиду, правда? Я, дальше мама, папа, дальше там от мамы бабушка дедушка, от папы бабушка дедушка и так далее. Принцип размножения всего живого в природе это принцип пирамиды. Такой пирамидальный принцип. Деление клеток – это тоже пирамида. Согласитесь, вот эти кружочки, обозначающие миос, то есть способ деления клеток, очень похожи на те, которые рисуют нам какой-нибудь сетевик, когда приходит к нам в гости, достает листочек, ручку и начинает объяснять нам супервыгодный маркетинг-план его компании. Нужно понимать, что пирамидальность есть везде и во всем. Женщина рожает детей, дети рожают внуков и так далее. Также размножается вся флора и вся фауна. Так задумала природа. Это действительно принцип размножения. Просто задумайтесь. Другой вопрос, что нужно уметь отличать хорошее от плохого, как и все в нашем мире. В каждой сфере есть куча нюансов и деталей. Перейдем теперь от природы к человеку, а точнее к государству. Все пирамиды в государстве можно разделить на два типа. Это законные и вне законных. Так придумал человек. Первый тип признает государство и способствует их развитию, потому что они его кормят. Это банковские учреждения, пенсионные фонды, компании страховщики Если вы вспомните, что такое финансовая пирамида по определению, то вы увидите очевидное сходство. Напоминаю еще раз определение. Финансовая пирамида – это система обеспечения дохода, членам структуры за счет постоянного привлечения денежных средств новых участников. Доход первым участникам пирамиды выплачивается за счет средств последующих. Пирамиды, которые находятся вне закона, не кормят государство и не поддаются никакому управлению. Поэтому подобные структуры подвергаются постоянным гонениям, а их участников многие люди считают лохотронщиками. Им это внушили. Кстати, структура самого государства тоже пирамидальная. Но вот смотрите, фараон, правительство, армия, клерки, торговцы, мастера, крестьяне, рабы. Так устроены все структуры, даже бизнес в принципе-то устроен таким же образом. На самом верху стоит директор, за ним дальше идут замдиректора, дальше начальники разных отделов, ну и дальше обычные служащие наемные разных мастей. А теперь давайте разберем основные пирамиды в законе. Пенсионный фонд – это система, где абсолютно все люди государства, предприниматели и компании даже платят отчисления в бюджет государства, и только малая часть этих денег возвращается пенсионерам, а львиная доля оседает у государственных админов. Здесь также нет продукции, а первые вкладчики по прошествию десятков лет, став уже пенсионерами, начинают получать деньги за счет последующих вкладчиков, если, конечно доживут до этого момента. Банки. Здесь люди получают маленький процент от своих вкладов в банк за счет новых вкладчиков. Однако банки еще ведут спекуляцию на вкладах, то есть берут деньги у населения под маленький процент, отдают а кредиты под в разы большие проценты. Здесь также нет продукции и присутствуют все аспекты финансовой пирамиды. Хотя банкиры ищут оправдания этому качестве продукции в виде дебетовых и кредитных карт, а также услуг зарплатных и прочих проектов. Однако, продуктами это никак нельзя назвать, потому что деньги сами по себе не могут быть продуктом. Если все вкладчики в один день захотят забрать все свои вклады из банка, то банк обанкротится в этот же день. Существует уголовная ответственность за организацию финансовых пирамид, и если быть объективным, то за это должны быть наказаны соответствующие лица, начиная от банкиров, заканчивая государственной властью. Однако же люди, которые пишут законы, не могут делать это во вред себе. А как вы понимаете, пенсионный фонд и 90% всех банков находятся под управлением государственных чиновников. Так сказать, мошенники в законе. Сейчас на этой доске я разберу, как устроены самые распространенные, пирамидальные э, системы обеспечения дохода. Итак, давайте разберемся, значит, из чего же состоит у нас бизнес, сетевой маркетинг, матрицы и хайпы. А, Во-первых, во а, у каждого из этих явлений, так скажем, да, у каждого из этих систем а, есть организатор, есть хозяин, директор, владелец, Называть можно по-разному, обозначим его вот такой вот галочкой. То есть это человек, который, собственно, все придумал, организовал и сделал, чтобы система работала. Будь это бизнес, сетевой бизнес, матрица или хайпер. Во-вторых, во каждая из этих систем нуждается в людях. Люди, которые приносят деньги. В эту систему без людей а, не будет существовать ни бизнес ни сетевой бизнес ни матрицы ни хайп то есть у нас везде здесь люди поэтому даже фраза когда говорят да то что пирами люди закончатся пирамида захлопнется да это не совсем ну так скажем верное утверждение потому что если люди закончатся в обычном бизнесе в классическом да, пусть это шаурмешные или магазин одежды или какие-то услуги да если люди закончатся то бизнес тоже рухнет и это как бы естественно и логично давайте поедем дальше так что касается бизнеса то люди обменивают деньги на товар или услугу то есть здесь либо товар услуга либо это даже может быть информация, как э, инфобизнес, да, то есть это как вид, из, э, вид товара. Здесь то же самое, сетевой бизнес сетевой – бизнес. это товар, услуга или информация, то есть это тоже какой-то товар. В матрицах товара нету, в матрицах обратно возвращаются деньги на x, x сколько-то, то есть в приумноженном количестве, в хайпах возвращаются деньги не приумноженные во сколько-то, а плюс какой-то процент в месяц или год. То есть здесь играет важность временные рамки, временные рамки и процентность. То есть если этот вид заработка пассивный, абсолютно отдал деньги, получил через месяц сколько-то процентов, то в матрицах и, а, это активный способ заработка, не пассивный. Итак, теперь разберем бизнес. Значит, есть основатель, который ставит какого-нибудь, допустим, замдиректора или управляющего, пусть это будет какой-нибудь управляющий, допустим, да, который в свою очередь управляет системами, как там, бухгалтерия, какая-нибудь там логистика, ну, там, склад, еще что-то, еще что-то, да, куча отделов разных у бизнеса есть. Мы сейчас рассмотрим самый главный аспект, это как он все-таки доводит до людей, да, этот товар, то есть как происходит сам обмен. Управляющий, под управляющим стоит руководитель отдела продаж, если мы рассматриваем какую-то большую компанию, то там однозначно есть руководитель отдела продаж, который там в своем подчинении, допустим, имеет троих, менеджеров, менеджер, менеджеров, менеджер, вот и эти менеджеры уже в свою очередь работают с множеством, множеством, множеством, множеством, множеством клиентов. То есть каждый из них каждый день обрабатывает, звонит там, ну продает, обслуживает множество клиентов, да. И именно в этом процессе как раз-таки э, происходит взаимообмен, да, товара на деньги. Пирамида. Пирамида, да, то есть если брать вот этого, вот, допустим, еще, да, вот эту верхушку, то это, ну, однозначно пирамида, то есть вот она. Пирамида идет. Линейная, это линейная пирамида. Дальше давайте рассмотрим сетевой маркетинг. А, здесь такая же история, да, один человек создал это сетевой маркетинг. Здесь есть какой-то управляющий, есть также, то есть если это не информационный бизнес, а, допустим, если это все-таки товарный бизнес, то есть склады, есть бухгалтера есть там отдела кадров и так далее, да, то есть есть какие-то э, отделы, которыми он руководит, то есть все, что касается, э, там, кадров, допустим, и так далее, все, что касается обычного бизнеса, э, это все вот необходимые атрибуты, да, все эти системы. Дальше, здесь нету руководителя отдела продаж. Э, сетевой маркетинг основан на том, то, что э, находится, допустим, там два человека, от компании, да, им даются все, все, им дается набор товаров, то есть он покупает, по сути, покупает набор товаров и идет в народ. Ему даются все рекламные материалы, все презентационные материалы, то есть все маркетинговые инструменты даются этому партнеру. Он же партнер, он же клиент, ПК, партнер-клиент, партнер-клиент. И дальше этот партнер, клиент находит какого-нибудь человека, презентует ему продукт, и этот его новый человек либо становится клиентом, просто клиентом, либо, допустим, другой а человек, он становится и клиентом, и партнером. И в таком случае этот клиент, партнер, может также находить как а клиентов и партнеров, также он может находить просто клиентов. То есть таким образом распространяется продукт. А вот. Все, их может быть много-много-много-много разных. Все, либо клиенты, либо партнер-клиент, либо клиент. Все, то есть, либо клиент, либо партнер-клиент. Вот это и есть сетевой маркетинг. То есть, это абсолютно такой же бизнес, просто вот эта вот часть, она другая. Здесь до людей доносится продукт от человека к человеку. Без руководителя отдела продаж, без менеджеров. То есть, каждый клиент может стать менеджером, и продвигать дальше а, товар в народ. Вот, поэтому едем дальше. Матрицы. Что такое матрицы? Давайте на 16 объясню, что такое хайпы. А, хайпы. Один человек организовал а, хайп. И он а, предлагает следующее. Он говорит всем желающим, он делает массовую рекламу. Вот, и говорит всем желающим а, то, что приносите мне деньги, через месяц получите а, от меня, а, там, в месяц получите по 30%. То есть, это просто вклад, вклад про процент. А, и люди, клиенты приходят просто вот так вот. Все. Здесь один общий счет. Один общий счет, он вот здесь. Вот. Кстати, как и здесь тоже. Здесь один общий счет а, во главе. И уже отсюда распределяются деньги. Здесь тоже общий счет вот сюда. То есть деньги идут к начальнику, грубо говоря, в управление. И они распределяются потом по команде. Вот. Здесь то же самое. Вот здесь нет. Сейчас дальше расскажу. Все. Люди приносят свои деньги. Люди приносят свои деньги. Люди приносят свои деньги. И каждый месяц, каждый участник начинает получать доход. Но доход он начинает получать из тех денег, которые он же и принес. То есть ты принес миллион, через месяц получил 300 тысяч. Но 300 тысяч ты по сути получил из своих денег или из денег, которые принесли другие люди вместе с тобой или позже тебя. Да? То есть кто раньше принес, получает из тех денег, кто принес, принес позже. А, в чем а, суть данной пирамиды? Естественно, она лопается, естественно, то есть если мы нарисуем вот так вот, а, мне даже вот как-то удобнее немножко вот так вот рисовать, вот так вот овалом. Вот здесь вот в люди приходят, а, дают деньги, в первый месяц а, получают свои а, проценты и все отлично. А, они начинают звать своих друзей и так далее, а, чтобы те тоже воспользовались этой прекрасной возможностью заработать на пассиве абсолютно деньги вот. люди приносят еще там второй месяц допустим и а, на третий месяц просто шквал потому что во второй месяц получили и первые и вторые то есть все получили деньги все супер довольные все зовут массово всех своих друзей знакомых и так далее и вот здесь вот приходит максимальное количество человек и здесь вот по формуле уже просто очевидно получается так то что Дело в том, что вот эти принесли, а вот этим нужно получить еще за третий месяц. Вот этим, вот этим и вот этим. То есть всем вот этим, вот этим и вот этим нужно получить за третий месяц. И тут уже денег просто не хватает. А еще кто-то после двух месяцев решил взять свой вклад обратно. да? Ну, хватит уже, да? Или вдруг деньги нужны. Они, то есть люди начинают забирать деньги обратно, плюс просто-напросто уже народу скопилось столько, они же и тут, и тут, и тут. И каждый месяц, когда люди пришли здесь, здесь и здесь, то есть вкладываем вот, вот этот пласт людей, вот этот пласт людей и вот этот пласт людей. Получается вот такой пласт. И всем нужно выплачивать проценты в месяц. Соответственно, естественно, денег у данной пирамиды уже нету, то есть в пирамиде их просто уже нету, плюс еще кто-то вытаскивает вклады. Поэтому естественно, что вот на этом уровне пирамида просто рушится. Это называется хайп, от английского High Wealth Investment Program, то есть высокая инвестиционная программа. Сюда относят МММ, MMM, то есть вот Мавродий, Селлингово, Мавроди, Хоппер то, что в России были, Кэшбери. Это хайпы. Здесь имеет смысл зарабатывать, только если заходить в самом начале, если даже связываться с этой системой. По сути, то, что в народе называют финансовой пирамидой, это вот и есть вот этот хайп. Правильнее будет все-таки назвать. То, что пирамида финансовая по определению подходит ко всему. Сейчас еще матрицы разберем. Вот. А хайп – это та самая финансовая пирамида, которая проигрышная, но которую все очень охотно бегут, потому что все хотят халявы, все хотят наживы. 30-50% в месяц, так скажем, всем очень хочется получать. Вот. А, давайте теперь разберем матрицы. А, матрица – это тоже кто-то организовал, а, но организовал для народа, не для себя. То есть здесь деньги идут не, не вот сюда, а они идут вот так вот. 7 мест, ну, я сейчас, матрицы бывают разные, там, трехместные, местные 7-местные. Я рассказываю суть на примере одного из проектов, допустим, сейчас. Вот, 7 мест, да, вот эта матрица. Кто-то организовал, и она дальше идет от него, тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Вот, здесь нет общего, то есть, деньги, деньги здесь, вот смотрите, вот, допустим, вы. Вот вы встали вот сюда, это вы, наверху вы пригласили вы именно пригласили по своей реферальной ссылке именно пригла пригласили двух человек трех трех человек здесь место стоит допустим 500 рублей 500 рублей есть такие матрицы где вход всего лишь 500 рублей люди тоже приходят по вашей реферальной ссылке платят тоже 500 рублей их деньги идут выше стоящему тот который пригласил вас вот то есть вы с них ничего не получаете, но вот с этих вот, вот с этих вот, во второй линии, вы получаете себе, то есть вот, вот ваши 500. То есть приглашаете раз, два, три человека, три человека всего, и вы зарабатываете 500 рублей уже. То есть вы вложили 500 при входе, отбили, когда пригласили трех людей. Что происходит дальше? Вот с этих вот, вот эти вот полторы тысячи, да, еще три приглашенных, полторы тысячи, они переходят в следующую матрицу которая просто дороже то есть это такая прогулка по матрицам начинаем с самой дешевой, потом заходим на ту которая стоит 1500 можно сразу зайти на 1500 вот но если как бы хочется поэкспериментировать, можно и на 40 тысяч войти сразу же есть матрица последнего уровня вот все здесь у вас уже автоматически куплено место и дальше у вас идет структура растет за счет вас Кого вы приглашаете, да? Ой, то есть много написал. Вот так вот, хоп, хоп, хоп, хоп, хоп, хоп. Вот. Все. Здесь уже на выходе вы получаете там 4-500, грубо говоря, да? Вот. И так далее. Вы переходите от матрицы к матрице. Сейчас не буду рассказывать маркетинг план, матриц. Главная суть понять. Здесь деньги не идут в общую копилку. Здесь деньги идут от человека к человеку. Они перетекают от человека к человеку. Плюс в современных матрицах организаторы придумывают разные классные такие а, фишки как реинвест то есть да вот вы вы вот здесь вот да, как бы заработали всего лишь 500 рублей и вы сразу же реинвестируете в следующую матрицу да то есть вы сразу же увеличиваетесь это идет реинвест плюс можно покупать себе клонов да то есть это когда вы а, вот допустим пригласили одного и купили еще там а, то есть можно покупать сколько угодно мест вот таких вот. Можно покупать сколько угодно мест. И когда вы доходите там до второй матрицы, всю матрицу здесь заполнили, здесь вам автоматически из заработанных вами денег покупаются клоны. То есть вы на руки э, получаете меньше, но зато в систему вашу вливаются клоны, они встают вот сюда вот. Ваши как бы аккаунты, которые э, тоже вам зарабатывают деньги. Сейчас не буду об этом подробно останавливаться. Сейчас главное объяснить суть. Здесь вот главное, да, то, что... Это тоже финансовая пирамида, но здесь деньги идут от людей к людям. И а, здесь невозможно, здесь не нужно вкладывать большие деньги. Здесь вы вложили там 500 тысяч рублей, это не пассивный заработок, это активный заработок, то есть здесь нужно приглашать в плане... В этом плане, да, то есть нужно приглашать. Если здесь нужно просто вложить деньги и все, и получать процент, Иногда хайпы предоставляют такую возможность, что если вы приглашаете кого-то по своей реферальной ссылке в систему вот сюда, да, по вашей ссылке, допустим, да, пришел, то вы еще получаете либо какое-то вознаграждение, либо какой-нибудь увеличенный процент. Вот, такое они тоже используют, но это как любая партнерская программа, да? то есть пригласи партнеров в любой бизнес, получи вознаграждение, да? как бы люди меньше тратятся на рекламу и готовы платить за привлечение клиента. Это как в любом бизнесе. Вот, вот это та самая основа основ, которую нужно понимать, когда вы с кем-то общаетесь на тематику финансовой пирамиды, да, то есть нужно понимать, что такое финансовая пирамида. Бизнес это в принципе система, которая э, нацелена на получение дохода и доход приходит от новых э, людей, да так скажем, от новых людей. То есть по сути люди всегда приносят деньги в любую систему. Вот единственное что здесь есть продукт и здесь есть продукт MLM и бизнес здесь есть продукт а здесь если вы занимаетесь сетевым бизнесом, если вы не организатор, вы можете получать хороший, классный доход от построения команды. Здесь нужно быть владельцем бизнеса, либо вы являетесь наемным сотрудником, менеджером, руководителем отдела продаж, бухгалтером и так далее. Это уже как бы не то. Да? То есть здесь вы больших денег не заработаете, если вы будете винтиком в этой системе да то есть вам нужно а, быть мозгом в этой системе тогда вы заработаете много денег а, в этой системе наоборот да а, нужно быть просто активным членом команды которая собирает большую команду то можно действительно заработать много денег мы говорим там о сотнях а миллионах вот а в матрицах в матрице не нужен продукт здесь только деньги только люди, и чистая математика. Здесь не нужны большие вклады, здесь риск минимальный. Здесь вкладываешь минимум, получаешь максимум. Хайпы. Здесь рискованно максимально, максимальный риск, но и делать ничего не надо. Получаешь просто проценты в месяц, если повезет. Теперь вы видите, в чем разница. Вы понимаете, что бизнес и сетевой маркетинг, MLM, это вот похожие вещи, очень похожие. У них главное различие только в э, способе продвижения. Здесь менеджеры работают с клиентом, а здесь люди работают с людьми. В народе финансовая пирамида приросла к термину хайп, потому что МММ и все другие организации, которые были созданы по методу хайпа, они появились тогда, когда... Телевидение только-только вот э, вошло в человечество, у человечества не было, у общества еще не было толерантности к рекламе по телевизору. Все думали, что то, что показывают по телевизору, это уже проверено, это надежно, это правда. Вот, поэтому э, раз показывают по телеку, а МММ, MMM, Хоппер Invest и другие, они очень круто рекламировались, они снимали много роликов и активно вели рекламную кампанию, как и любые хайп-проекты, они отличаются тем, что они очень активно ведут рекламную кампанию. Так вот, люди несли туда деньги, не обдумая хорошенько, что они делают и кому они отдают эти деньги, и, естественно, они прогорели, и в народе финансовой пирамидой называют как раз-таки вот эту пирамиду, это пирамида по схеме Понци, то есть первый человек, который придумал вообще хайп, это Афонцы. Это итальянец, живущие в Америке еще сто лет назад. Вот. А матрицы – это тоже финансовая пирамида, но это безопасная финансовая пирамида. И вот это вот классный инструмент, на котором можно реально хорошо зарабатывать. И если вы сейчас зайдете в интернет, вобьете матричные пирамиды, какие бывают, какие проекты есть, посмотрите отзывы людей, то вы поймете, что вот здесь вот, Люди действительно хорошо зарабатывают деньги. Когда может захлопнуться бизнес, сетевой маркетинг, матрицы или хайпы, да? когда может прекратиться, когда может быть банкротство, так скажем. Да? Вот в бизнесе может быть банкротство тогда, когда, то есть это тоже такая же, в принципе, пирамида, она тоже может захлопнуться. Остается тогда, когда человек берет кредитные деньги, то есть предприниматель берет кредитные деньги. Прокручивает их, прокру... бизнес-план дал осечку, ошибку, где-то какие-то просчеты. На выходе, то есть люди получают зарплату, на выходе получается так, то, что э, продажи не окупаются. Да? То есть система налажена плохо и э, занял денег э, много, у поставщиков занял товара много, допустим, а продать реализовать не может. Банкрот объявляется, а банкротов рушится, бизнес рушится. Вот. а Сетевой маркетинг. Сетевой маркетинг распространяется от человека к человеку. Если тут внутри маркетинг-план хороший, то и все будет прекрасно. Так же, как и здесь, да? если система важна хорошо, будет прекрасно. Если будут какие-то просто косяки в маркетинг-плане, люди сами не будут работать, допустим, да? потому что ну, не получается заработать тогда, тоже компания закрывается, да? потому что просчеты ошибка люди просто пытаются продавать оно не продавается или не продают но они получают недостаточно денег чтобы их мотивировало расти дальше вот а что касается того что здесь люди могут закончиться ну представьте сколько а, людей на земле и еще плюс здесь есть товар услуга то есть здесь есть люди которые просто клиенты они просто покупают они просто приносят деньги в компанию пока есть деньги приходящие в компанию то компания живет то есть пока поток Идет, компания живет и процветает. Как э, прекращается поток, значит все. Здесь гарантируют клиенты, то есть клиенты сами, пользователи продукта. То есть если продукт хороший, как и здесь, да то есть тут все, все будет процветать, все будет отлично. Если продукт плохой, система плохая, маркетинг плохой, оно закрывается. Только так. Чтобы люди закончили здесь, но ну, это, господа, но ну, это нереально просто, да. К тому же они пользуются продуктом. Вот. Что касается вот здесь вот. Здесь э, продукт является деньги, ну, как по сути, здесь нет продукта, здесь есть только деньги, да? и, да, если все люди закончатся, когда-то, да, миллиард людей на планете, да, то есть можно же иностранцев привлекать, в России 140 миллионов, можно иностранцев привлекать, да, и там еще 200-300 миллионов, я не знаю, миллиард людей на планете, да, возьмем только один проект, и можно же ведь его перевести на английский язык. Мы сами, да, я сам могу взять и пере... сделать видео, это на английском, упаковать какую-нибудь презентацию для кого-нибудь одного, одной матрицы и приглашать оттуда показать выгоду. Все, люди также будут. Интернет на весь мир, на всю площадку. Это абсолютно удаленный заработок, абсолютно на 100%. Вот, так что, ну, когда закончатся все люди, согласен, есть в теории такой момент, что люди могут закончиться. Тогда что получается? Пирамида не схлопывается. Пирамида вот эта вот, да, она не ломается, она не схлопывается, она не рушится, она останавливается. Просто останавливается. Потому что деньги притекают от человека к человеку, от человека к человеку. К вышестоящему ничего не течет. От человека к человеку, от человека к человеку. Вот. Пирамида останавливается. И что происходит? Мы ждем несколько лет, 5-10 лет. Вырастают новые люди, рождаются новые люди, они вырастают, подключаются и небольшой сдвиг происходит. Понятно, что это, это, конечно, абсурд полный, да, как бы ждать 15 лет, пока подрастет новое поколение и включится в систему для того, чтобы один цикл прошел, ну, это как бы не совсем рационально, да. Вот, но суть, я хочу, чтобы вы понимали, что она не рушится, она останавливается. А вот здесь вот пирамида действительно рушится, потому что формула начинает давать дикий сбой, потому что э, отдать из пирамиды э, нужно на, намного больше, чем в нее идет поток. Тут начинается полный сбой, пирамида рушится, хозяин просто пропадает с деньгами, составшимися какими-то, да, исчезает, либо его сажают ему, потому что это, в принципе, незаконная деятельность во многих странах. Ну и напоследок, друзья, скажу вам, что, естественно, все, все эти виды обогащения, все эти виды заработка очень рискованные. Как бизнес можно прилично вложиться и прогореть. Также в сетевом маркете можно вложиться и погореть, в хайпах можно прогореть, тут можно ничего не делать и не дозаработать, тоже как бы потерять свои вложенные 500 тысяч, полторы рублей. Везде есть риск, здесь нужно брать ответственность на себя, риски все берем на себя, никого не обвиняем, никого вокруг, ни государства, ни родственников, ни начальников, никого, ни организаторов здесь нужно брать ответственность на себя, здесь есть большие риски. Так что, друзья мои, намного проще сидеть дома, ходить на наемную работу, вечерами гулять, смотреть телевизор и наслаждаться жизнью. На этом, пожалуй, все. С вами был Артур Лето. Пока-пока.